А кто говорит? Участие. Ладно, я приму участие в опросе о продуктах покупания. Так у вас же телефон мой есть, вы же сами знаете. Я живу в Санкт-Петербурге. Секундочку. Кто в вашей семье отвечает Интересно. за покупку продуктов питания? Вы или кто-то другой? А, ну, а, смотря каких. Кетчуп я покупаю. То есть вы отвечаете за покупку продуктов питания, правильно понимаю? Ну, в том числе я. А, то есть вы и кто-то другой. Да. Правильнее будет? Да. Так у вас же мой телефон есть. Могли бы сказать, вам лет? Ну, у вас, у вас есть мои данные. Откуда-то у вас мой телефон. Соответственно, вы знаете, как меня зовут, откуда это. У вас есть, наверное, и город. А, то есть да, вы, не, вы не, не вы. узнали мой номер из, из какой-то это. Я-то думал, что вы просто звоните мне, потому что я где-то оставил свой номер и думал, что это так у вас работает. Нет, это компьютерная программа генерирует. Могли бы сказать, сколько вам было лет? <свы> <свы> Сейчас вспомню. двадцать 23. Это жестоко. Все. Я все видел. Смотрите, какие вам То есть все перечислять? Это же очень много. Да. Ладно, вы будете записывать, да. да? Ладно, я перечисляю. Ну, начнем с Retail X5 Group. Uh, это, во-первых, пятерочка, перекресток, карусель. Потом есть еще, окей, это уже не ритейл Эксперт», Так, окей есть, семишагов, семья, спар. Uh, есть еще вот uh, uh, еда, еда, еда как? А зеленый перекресток есть еще. Uh, uh, да. Азбука вкуса, а. вкуса есть, призма, призма есть. Лента Нет. есть. Окей. окей, я уже говорил. Это так, продовольственные. И супермаркет и гипермаркет. Это, это... И окей, также а? и супермаркет и гипермаркет. А, так, что Магнит. еще? Магнит есть. шагов говорил. Да. Семишаг. Полушка. Дикси. Дикси. А, что еще? Какие еще есть еще вот эти вот мини-маркет 24 часа yes, no. продукты 24 естный yes, no. yes, no. uh, потом лайм uh, лайм, uh, что еще есть mm. если был бы список я бы вам точно сказал четко вот просто я боюсь что-то забыть вот так вот, то есть uh, и еще не боюсь наврать вдруг я название а есть азбука вкуса я говорил да, да, да, да, да, да, я пытаюсь вспомнить, то есть есть Норман, э, э, я не знаю, он магазин алкогольный, но можно ли его отнести к супермаркетам? Я там иногда покупаю соки. Ароматный мир. Ароматный мир? А? Ароматный мир. Красное-белое. А, Красное-белое. А, так, коп напитков. А, есть еще этот, тоже такой Рос, же. Росал. Росал. Так. <смех> есть еще это Duty Free, вот то есть тоже можно отнести его, но он же в аэропорту находится, в Питере, ну вот значит Duty Free. Так, что еще? Спар говорил. Ага. Рамстор. Рамстор. Вот я. Рамстор. Сезон. Универмак сезон. Народный. Я. У -у Универсам народный. Кей... У а нет. Я а Ашан. Ашан. Ашан. Ашан. А. Народный фермер. Народный фермер. Великолужский мясокомбинат. Еще? Так. <связывая> <связывая> mm, ну, сейчас, сейчас вспомню. Я думаю, что я что-то упустил. Я не хочу просто ничего упустить. То есть я хочу, чтобы это было максимально объективно. <связывая> ну, <связывая> и, ладно, если я что-то забыл, вы мне скажите, а я скажу, знаю я это или нет. Вот эти мини-маркеты перечислять, которые просто вот вокруг моего дома, вот есть рядом с домом магазин «Ланта». Это считается или нет? Я сейчас, еще могли бы а, да, могу еще вспомнить а, магазин этот. с а, аптеки, аптеки, надо? Ладно, еще верный, верный магазин, вот есть такое и, знаете, еще так, э, еще магазины. Какие есть еще магазины? Вот точно Apple что. Этот Store. Store это не еда, там яблоки продаются. А, хорошо, важно мое. Ну вы тогда перезвоните моим друзьям после этого, я могу их телефоны оставить. Но если магнит и э, mm -hmm. я перечислял, то все, все, ладно, хватит, я должен когда-то закончить, это все. Сейчас я зачитаю вам название некоторых продовольственных магазинов, а вы скажите, слышали вы о них или нет? Народная семья, слышали о них? Да, да, да, я же о нем говорил, да. Метро? Метро, блин, я знал, что что-то забыл, конечно, я знаю этот магазин, там кофе продают, да, я знаю о нем. Ой, блин, ряды, это ж этот, это Шоп так клуб. Я его видел рекламу в метро, я хотел его посетить, вот ну вот забыл опять-таки. Он есть неподалеку, забыл, ладно. Эй, Бейли. Знаете, он... О, вот этого я не слышал. К Повторите. Эй, Бейли. Не, вот этого я не слышал. <с -посылки> Да, постоянно закупаюсь. Единственное, что я не понимаю, почему там на рубль дороже, чем в семье. То есть там вот почти каждая цена на рубль дороже, чем в семье. Как бы mm -hmm. я больше люблю спар, чем семью, потому что там все чистенько, убрано, но там цены чуть дороже, чем в семье. И из-за этого, ну вот иногда захожу в семью. Ашан, да, закупаюсь в Ашане, то есть, особенно, вот там есть специальная Ашановская линейка, то есть, каждый день называется. Вот я люблю эту линейку, то есть, она очень дешевая такая, и мне нравится. Дикси постоянно закупаюсь, особенно после клипа Киркорова «Цвет настроения синий». Он же закупался в Дикси, я после этого стал любить этот магазин особенно. Вот карусели я не был. То есть она находится в Мега Мегадебенко, но я боюсь туда ездить, поскольку я не знаю, как я потом вернусь оттуда. клиента? Гипермаркет, гипермаркет лента постоянно хожу, покупаю все по акциям. Вот недавно купил камеру GoPro, там, то есть да, я там часто закупаюсь. У нее сам магнит рядом с дома. Покупаю. Там есть трехлитровые соки. Такие вот бутыли такие большие банки. Вот я только там видел. Там закупают. В метр делали там в метр хороший кофе по карточкам. Покупки делали там? Да? Кофе. Покупал кофе в метр. Да, покупали, да? ну я не знаю там есть такой вот кофе то есть его можно подойти там же автомат это да вот вот вот, вот в автомате я не знаю это относится к магазину или нет я кофе брал ну давайте покупали покупали да покупали Народный, там покупки? конечно мясо покупаю там картошку Пиво. В окей тоже закупаюсь. в окея много всего бывает интересного я там не недавно кетчуп как раз покупал я говорил что я закупаю кетчуп вот там был по акции хайнс вот я его там как раз покупал перекресток, перекресток закупаюсь. Вот сейчас пошла вот акция на эти на пепси 033 вот я их покупаю до и там тоже акция, причем в Пятерочке дешевле, чем в Перекрестке, но поскольку я ищу все баночки, хочу собрать, я закупаю их и в Перекрестке, и в Пятерочке. Да, закупаюсь. Ряды. А вот в рядах я ничего не покупал, нет. вот Ряды я слышал, но не покупал. Я вот в метро видел рекламу, все хочу съездить. Народная семья? Народная... Вы же спрашивали в самом начале. Там ну да, я покупал там. Красное и белое покупаю, там э, эти, напитки, соки. Супермаркет Лента. Ой, а, супермаркет, а не гипермаркет. Вот это хороший вопрос. Покупал ли я что-то именно в супермаркете, а не в гипермаркете Лента. По-моему, ни разу не закупался именно в супермаркете Лента. Вот в супермаркете. покупаю, там есть вкусные эти, вот эти вот, фрукт-мотив. Вот он там недорогой, и мне нравится. Я его там покупаю. Призма. Призма, да. Вот там у меня даже карточка есть. Я часто туда хожу. Там есть растворимые вот эти вот а, компотики, которые вот водой разбавляешь, и вот, вот вот это, да. Я там покупаю. Еще там зефир продается. Ну, много таких товаров, которые в обычных магазинах не продаются. Вот такие импортные товары. Вот я там в Призме покупаю. Финские, наверное. Ну, европейские. Сезон? В да. сезоне покупаю фрукты. Там самые свежие, хорошие фрукты. Семишагов. В семишагове закупался. Помню, дошираки покупал. Вот там есть эти быстрорастворимая лапша. Какая-то такая за 5 рублей. Я ее нигде не видел, кроме как в семишагове. Возможно, она сейчас подорожала, но вот, да, она очень такая, необычный вкус у нее, сырный. Вот, вот ее только в семишагове видел верный Да, да, да. И там, помню, продавалась две бутылки колы по акции, по полтора литра. То есть сразу покупаешь за, по акции, я вот это делал, покупал, да. Каких из этих вы в там в да, да, да. Я там каждую неделю закупаюсь. Ваша не в последний месяц. Ну как, мои родственники закупались, я не закупался. Но вот недавно теща принесла эти орешки. То есть э, да, каждый. А, тогда нет, я не закупался. Теща покупала э, твоя мама. Э, Дикси, это Дикси я покупал, да. Дикси я покупал колу. Когда спросил, Гипермаркет лента. Гипермаркет именно не супермаркет. Гипермаркет лента. Супермаркет". Гипермаркет закупался. Закупался, конечно. Универсал магнит. Универсал магнит. Универсал магнит. Да, покупал. Да, да, да, -да, -да". Вот как раз трехлитровый сок я в течение последнего месяца и покупал. Метра нет. Кофе я давно не пил уже. Народный, народный, народный. Не, в последний месяц нет. Гипермаркет окей. О, гипермаркет окей, конечно. Я туда опять-таки каждую неделю закупаюсь. Хороший магазин. Вот кетчуп как раз покупал. Да, да, да, Гипермаркет окей, да. Перекресток. Перекресток вообще каждый день хожу. У меня я в бургер кинге ем, беру карточку перекресток, получаю бонусы, баллы, и в перекрестке их трачу. Пятерочка, да, покупаю. Вот как раз сейчас акция идет с баночками пепси. Я их и перекрестки и в пятерочки покупаю. Народная семья. Нет, в народной семье за последний месяц не было. Красная, а, да, была? Павловский, Павловский да, да, да, народная семья мы закупались. Это и семья а, так народная семья это и то же самое, что и семья, да? Да, да, да, это народность. Нет, тогда я закупаюсь. Я там часто закупаюсь. Я там каждые три дня закупаюсь. В семье. И за месяц покупали, что ли? А, сок. В красном и белом, за... Да, в красным и белом я покупал сок. Полушка. А, полушка я покупал там. Покупал недавно в эти... крекеры. Крекеры покупал, да. А, <призма> за, призма за последний месяц нет нет сезон сезон, сезон. да, покупал яблоки семишагов. Семишагов? <свят> а... семишагов семишагов нет за последний месяц не покупал ничего верным как раз по акции колу покупал да Сек сект... А сект... я с... на с... самом деле много рекомендую. О, да, так. Я что-то что да, прослушал магазины. Давайте вот по очереди каждый магазин я скажу, что я порекомендую друзьям, а что нет. Просто я что-то как-то прям... Да, да, да. Ну... Спар Ашан, Дикси, Карусель, Гипермаркет лента. Ну конечно, гипермаркет лента порекомендовал бы. Дикси порекомендовал бы. Ашан порекомендовал бы. Спар порекомендовал бы. Карусель я там не был, не могу порекомендовать. Универсан Магнит, метронародный. Так, универсан Магнит метронародный. Так, а народная семья или просто народный? Народный, ну, наверное, не буду рекомендовать О нем и так все знают так. А вот э, универсам магнит порекомендую э, метра, ну, только ради... Ну, кофе, не, не, метра не буду рекомендовать Гипермаркет окей, перекресток, пятерочка э, И гипермаркет ОК порекомендую И перекресток порекомендую И пятерочку, особенно если что-то по акции Обязательно, вот, зову туда всех друзей Вместе ходим закупаться Так, ряды, народная семья, красное-белое. Красное-белое, там у меня подруга работает, вот, офигенный магазин. А, а, на... или нет? Рекомендую, рекомендую, я Поняла. привожу к ней клиентов. А, ряды, ряды, я там не был, я хочу туда съездить, но все никак не получается, поэтому вот не могу порекомендовать. А еще какой там третий Народная семья рекомендую, и мне рекомендуют часто, главное. Вот этот тот магазин, который больше всего все рекомендуют. Супермаркет Лента, Полушка, Призма, какие порекомендуете? А, супермаркет Лента, в принципе, если есть гипермаркет, зачем супермаркет? Но могу порекомендовать. Полушка порекомендую, Призма порекомендую, да, все три порекомендую. Вот сезон особенно рекомендую. Вот если там можно, два раза порекомендую. Вот сезон прям выделю особенно. Семишагов и Верный? Да. И Семишагов и Верный тоже рекомендую. Они все хорошие магазины. Мне нравятся. До да каких из этих магазинов вам очень трудно добираться? Спар, Ашан, Дикси, Корусель, Кипермаркет, Лента. Так, до да ну, каких Спар, Ашан, Дикси, Кипермаркет, Лента... Спар близко, а, Ашан далеко, а, гипермаркет лента близко, и какой еще Дикси? Дикси близко. Дикси, карусель, Дикси. карусель далеко, Ашан далеко и карусель далеко. Да, все правильно, да, они далеко, я только когда на метро катаюсь, на, вот, на станцию, где они есть, вот там вот закупаюсь. А в карусели я редко закупаюсь, она в Дебенко, до нее очень трудно добираться. Универсал Магнит, метро, гипермаркет Окей. Так, Универсал Магнит, Метро, Народный гипермаркет ОК. Ну, конечно, метро. Он тоже вот находится неподалеку от Ладожской, но ехать даже от Ладожской туда далеко. То есть, не, не, это далеко добираться. А все остальные рядом. А ряды, ряды очень далеко находятся, то есть я потому до сих пор и не был в них, поскольку они находятся далеко, все никак не могу время найти съездить туда, так интересно на самом деле что там продается, нет, там не был красная и белая супермаркет лента по красная и белая рядом супермаркет лента он как бы наверное все таки дальше чем гибермаркет, поэтому скажу что далеко, к тому же надо пешком э, идти Ответить очень трудно. Я бы не сказал, что это очень трудно. Нет, наверное, все-таки это не очень трудно. Вот если есть вот половинка, вот, вот я бы поставил половинку. Полушка, призма, сезон Семишагов верный. Каких? Очень Полушка, призма, сезон семишагов верный. Полушка рядом, Семишагов рядом, а, призма далеко. Призма в Купчино находится. То есть, чтобы в призме закупиться, я в Купчино езжу. А на ваське она тоже есть но я редко там это отметить, как очень ну так же как и супермаркет лента то есть половинкой так вот сезон, сезон наверное все таки далеко добираться. мне он нравится там очень вкусные фрукты то есть всегда свежие хорошие но и там даже подписано бывает то что яблоки сладкие но вот он далеко трудно отметить, как очень трудно ну как гипермаркет ли ой супермаркет лента 20. Так, супермарк. То есть не очень, как я Ну не очень, да. Ну 50 на 50. И верный очень Не верный совсем рядом дома, верный дома. Поняла. Где в течение вы покупали основную часть продуктов питания. Основную часть. То есть надо... Сейчас я достану свои записи, я веду все по учету. То есть у меня все записано. Я сейчас скажу четко, вот сколько, где я закупаюсь. В общем, смотрите У меня есть Топ-10 магазинов, в которых я закупаюсь. На первом месте, конечно же А, ну тогда мы просто первые два пункта из топ-10 выберем Ну это, конечно же, перекресток и лента, лента вы в виду? Гипермаркет. гипермаркет, конечно, гипермаркет Основную часть Один выберите, Основную часть. Ну, как бы я сейчас закупаюсь в гипермаркете лента. Я думаю, что в гипермаркете ленты и закупался бы. В какой ленты чаще всего? А тот, который на Приморской. Не-не-не, Приморская, метро Приморская, он рядом а, с ЗСД. Могли бы сказать, улицу или а не метро? Так, Уральская, Уральская улица. Ага, Уральская 29, правильно? Понимаю? Верно, верно. Там, там только одна лента, по-моему. Ну, по-разному. То есть я могу с другом на машине поехать, могу на маршрутке поехать, могу пешком, могу на велосипеде. Пешком. Ну, минут, наверное, 15, 20, 30. От 10 до 30 минут. Mm -hmm. Пятнадцать по двадцать. Не понедельник, 9 июля. Вчера что -либо? Так, понедельник, 9 июля. Мы вчера покупали. Да. Сейчас, воскресенье 8 июля. А, а, а перечислять то, что я покупал? Нет, пока что или нет. А, ну это легко. Ну, да, покупал, покупал, да. В покупали, да, да, да, да, покупал. 7 июля. Да, бутылочку Пепси покупал, да. 5, июля. Покупал. 4, июля. Так, сейчас я проверю по своим чекам. Подождите чуть-чуть. А, в четверг, 5 июля, да? Да. А это точно было 5 июля? Да, четверг, это 5 июля. Да, я покупал. Среда, 4 июля. Так, среда. Вот сейчас, я уже не помню, я сейчас про, по чекам проверю. Да, покупал. Иван, 3 июля. Во вторник, 3 июля. Во вторник, 3 июля. Во вторник, 3 июля. Нет, я, я должен был, что. -то... Мы же во вторник 3 июля покупал. Покупал, короче, покупал, да. Вы покупали, правильно понимаю? Да, я покупал. Ну, с девушкой покупал, как бы она платила, а я выбирал, что купить. Поняла. Скажите, пожалуйста, где вы покупали продукты питания в понедельник, 9 июля, вчера? В понедельник, 9 июля, вчера. А сегодня Это я тоже покупал уже. Ну ладно. А чер... не Хорошо. Вчера я покупал в перекрестке, в Ленте <свист> и все. В перекрестке и в Ленте. <свист> Перечислить надо что? А в Спар забыл, Спар забыл я. Вчера еще в Спаре покупал. Да, да, да, да. И еще в Бургер Кинге. Но это, наверное, не все. <свист> <свист> <свист> да. <свист> А я вам четко скажу, у меня все записано. А, так, вчера в Перекрестке, да? Да. А, 29 рублей. В, 9 в гипермаркете лента? В гипермаркете лента. А налоги считать, кстати, вот это вот? С налогами или... А, то есть с налогом. Хорошо. 1270. Вспомните, пожалуйста, где вы покупали продукты питания в воскресенье 8 июля. У меня записано. В Воскресенье 8 июля. Покупал в Перекрестке, в Пятерочке и... Дикси. Сколько денег вы потратили в воскресенье? 8 июля в магазине пятерочка. В магазине пятерочка. А если я несколько раз заходил в магазин, надо суммировать, верно? Да. А, так двадцать шесть плюс двадцать шесть. Это получается пятьдесят два рубля. А, так я опять-таки два раза заходил. я просто хожу по разным перекресткам я ищу баночки поэтому я коллекционирую вот там по 29 рубля не я три баночки купил соответственно у меня 29 плюс 29 плюс 29 это 60 и 9 на 3 это 27 87 рублей Так, воскресенье 8 июля в Дикси. А, капуст, капуст на 13 это один заход. А еще мы заходили за колой. А, колы и капуста 13 плюс... Ну что, чек от колы не сохранили? Мы выкинули чек? Где чек от колы? 59? Я просто не помню... Вот я что-то потерял чек от Кока-Колы. Ладно, пусть будет 59 и 13 рублей. Это получается 62... 72 рубля, 72 рубля. Я считать плохо умею. продукты питания <говорит> 7 июля? У меня все записано по чекам. Сейчас, сейчас все скажу. В субботу 7 июля. В субботу 7 июля я покупал а, в красном и белом. А, я покупал в народной семье. А, я покупал в магните. А, я покупал в верном. Я покупал в спае. А, я покупал в ленте в гипермаркете ленте. И я покупал в гипермаркете. Окей, вроде все перечислил. В магазине «Красное и Белое» я потратил 1299 рублей. В магазине «Верном» в субботу я потратил 379 рублей. А, ну в народной семье я просто доширак купил 6 рублей, по-моему, или в 7 рублей. 7 рублей, прошу прощения. 7. Ну а копейки, кстати, отбрасываю, ничего страшного. Я могу с копейками говорить, но я решил, что это не так важно. А, хорошо. А в, в ленте купил сколько чего? В Ленте в субботу я покупал а, вот эти вот пиццы ихние а, за 160 рублей, по-моему. И еще кола была. Ох, опять чек не сохранили. Катя, у нас еще один чек потерян. Так. А, ну, примерно 250 рублей напишите. Раз у вас все приблизительно, я не буду тогда по чекам смотреть, а именно буду приблизительные называть. Так, в гипермаркете, окей, вот тут вот важно. Я потратил там, купил на неделю, закупился. То есть это не для себя, конечно, но как бы я же покупал, поэтому я скажу четко сумму. Тут семь тысяч двести восемьдесят восемь рублей. 7 в субботу, 7 июля в спаре. А, ну мы решили не по чекам сейчас. Сейчас. с магазине спар. 150. Да. Я фикс прайс забыл. Точно, я же в фикс прайсе еще закупался. Вот я точно знал, что я какой-то магазин забыл. Там можно вернуться назад и добавить фикс прайс еще в магазины, которые это... Да, секундочку. Да, фикс прайс забыл. Вот я так еще в фикс прайсе сегодня закупался, Ой, то есть в субботу закупался. Ну и сегодня тоже. Есть еще один магазин, который я тоже забыл. Это там все по одной цене. Все по одной по 50 рублей, по-моему, он называется. Или все по 37. По-моему, он называется все по 37. То есть это не фикс прайс, а такой желтенький. У него такие еще монетки на это. Вот та... питания, а, да, там продаются иногда продукты питания, всякие просроченные пирожные. 7 июля в, в субботу 7 июля в магазине универсал магнит в магните я купил сок, он стоит там 80 рублей вспомните пожалуйста, где вы покупали продукты питания в пятницу 6 июля в пятницу 6 у меня все записано под чеком без проблем где я закупался, да? Я закупался в ленте, закупался в перекрестке, закупался в пятерочке, закупался в спаре. Вы успеваете записывать? Да, я ага. И закупался в верном. А, нет, в верном я не за... Ой, это я... Ой, я месяц назад открыл, я месяц перепутал. Простите, простите, простите. Так, ну, надо, наверное, будет переделывать. Я что-то запутался. Подождите, я от нужный месяц открою, сейчас скажу четко. Так, это не тот месяц. Вот. А, закупался в перекрестке, закупался в ленте, закупался перекрестки и в ленте, и еще в пятерочке. И еще в народной семье. В магазине гипермаркет лента я потратил сто э, семьдесят рублей. 170, да. В пятницу шестого июля в магазине пятерочка, в пятницу, июля, в магазине «пятерочка». Mm. Э, я потратил двадцать э, шесть рублей. Пятница 6 июля в магазине перекресток. Uh, так, две банки пепси это 29 плюс 29 uh, 58. Да? 58 рублей. Все вы в четверг-5 июля. Четверг, июля перечислить магазины. Сейчас перечислю. Я покупал. В семье. Только в семье. Не, только в семье покупал. Но она семья. Я думаю, что это и есть народная семья, поэтому буду говорить, что народная семья. Ее никто не называет народной семьей. То есть все говорят семья. Я не знаю, почему кто-то добавляет народная семья. 15. Где вы покупали продукты питания в среду 4 июля? Сейчас перечислю. Так, э, в среду 4 июля я покупал в Перекрестке, в Пятерочке и в Дикси. В Диксе я купил на триста семьдесят рублей. Июля в, магазине в магазине перекресток я купил на сумму двадцать э, девять рублей. Июля в магазине на сумму тысяча двести восемьдесят восемь рублей. Во вторник, 3 июля. У меня все записано, сейчас скажу. Во вторник, 3 июля я закупался в Верном, в Дикси, в Семишагове, в народной семье. А, нет, не Семишагов, в семье обычной. Просто народная семья. И в Перекрестке и в Ленте. Двадцать девять рублей. Во 3 июля в, «Дикси». в Медикси я хорошо закупился тогда. Триста сорок четыре. Так, в семье народной я купил на сумму двести рублей ровно. В ленте купил на сумму 500 рублей. Я округлил, пятьсот 504, если быть. В так, в магазине верным я купил на сумму 89 рублей. Вам ряд а А сколько можно? То есть, я могу все перечислить, если какой-то магазин продает продукты, и, и я могу ответить, что все магазины продают продукты. Хорошо, я буду перечислить. Справедливые цены, один, несколько, или а, несколько много магазинов с справедливыми ценами. Ну, это, конечно же, «Дикси», это «Верный», это «Пятерочка», это «Дикси», это «Фикс Прайс», это «Лента», это, нет, это, это гипермаркет. А, «Гипермаркет» лента. <свист> это «Окей», okay, «Гипермаркет». А, так, какие магазины еще «Справедливые цены»? «Фикс, -фикс Прайс», я уже говорил. А, народная семья, конечно же, «Спар», а, ну хотя нет. Спар на рубль дороже, чем народная семья. Поэтому нет. Мы его не будем говорить, что ценность... Хотя, с другой стороны, он чище и красивее. Тогда да, все-таки да. Ладно, спар тоже отнесем. К тому же я в нем иногда покупаю. Ну, так вот, на вскидку, вот я перечислил. То есть, вот так вот, это первая ассоциация, которая с таким вопросом... Не бывает просроченных товаров. Не бывает просроченных. Это перекресток, пятерочка. А, перекресток вычеркните. И пятерочку вычеркните. Лента. Гипермаркет. Лента безпросрочных, призма безпросрочных. Так, какие еще есть беспросрочных? Просто э я очень слежу за сроками годности и периодически бывает то, что даже вот магазин, которому я э доверяю, то есть вот который в принципе продает все э качественно, э бывает какой-то товар просроченный завалялся. Вот, вот я такие товары нахожу, я внимательней. Так, ну, значит, э, думаю, что все остальные рано или поздно попадались у меня на просрочке. Магазин для время всей Ой, я люблю всей семьей ходить по магазинам. Конечно же, это лента, это перекресток, это питью... А, лента гипермаркет и лента супермаркет тоже. А, это спар. Это народная семья, это, так, для всей семьи, конечно же, верный, фикс прайс. Я вообще весь список скопировал из того, который я это назвал вначале, но поскольку я люблю вообще с семьей ходить во все магазины, кроме одного, кроме в красный и белого, Вот туда я люблю ходить один. Так, высокое качество кулинарии и выпечки собственного производства я бы отнес, конечно же, к ленте. То есть я там периодически покупаю пиццу собственного производства. Ну и к... а, лента супермаркет. А там есть выпечка? Я не видел выпечки. По-моему, там нет выпечки. По-моему, только гипермаркет. Гипермаркет отмечайте. В Диксе мне нравится выпечка. Мне нравится выпечка в перекрестке. Мне нравится выпечка в спаре. Вот в спаре я видел выпечку. Да, я пробовал ее. Вкусная, да. Приятная атмосфера в торговом зале. Приятная атмосфера в торговом зале. Это, конечно же, спар. То есть в спаре вообще круто все ставлено, обделано, обделано, но так красиво. Еще мне нравится Перекресток, то есть он тоже такой Красивый такой, хорошо сделан Ну И наверное Красное и белое, вот там очень Приятная атмосфера Быстро обслуживают на кассе во всех магазинах, если знать, в какие часы приходить. То есть я всегда прихожу в нужные часы, когда мало народу в магазине. Я не люблю ходить по магазину полностью забитым народом. И если прийти в правильные часы, то обслуживают быстро. А если неправильные часы... ...больше подходят под быстрое обслуживание на кассе... Я забыл магазин Реал. Я его перечислял или нет? Ещё, его вот его запишите я в него вот, вот его просто я сразу вспоминаю как только думаю о быстром обслуживании на кассе вот в реале всегда очень быстро обслуживают и еще я бы заметил спар пожалуй да мне кажется что там тоже достаточно быстро А, подождите, еще к предыдущим вопросу. Мне нравится в ленте, сейчас в гипермаркете, там кассы самообслуживания. Поскольку я сам все пропикиваю, то получается тоже быстро. Так что ленту тоже, гипермаркет лента, там вот эти кассы самообслуживания очень быстро получаются. Высокое качество свежего мяса и рыбы. Высокое качество свежего массы и рыб. Рыбу я не ем принципиально. Я рыбный веган. То есть я не ем рыбу и мясо, если выделить, то высокое качество мяса в Великолукском мясокомбинате. То есть это самое высокое качество. Еще мне нравится фермер магазин, он находится в этом в Гаунском. Вежливые, отзывчивые продавцы и кассиры везде, где ты с ними подружишься. Я очень люблю общаться на кассе, и э, у меня много друзей в разных э, супермаркетах. То есть я имею друзей в э, Дикси, там вот есть одна тетка, вот я с ней постоянно общаюсь. Она предлагает мне всегда акционные товары, иногда я даже покупаю. То есть э, в принципе, конечно же, Дикси я отвечу. А, ну, поскольку в гипермаркете лента я всегда покупаю сам, то там тоже можно сказать, что вежливый, отзывчивый продавец на кассе, поскольку это я и есть. Поэтому гипермаркет лента, конечно же, тоже. А, вот я помню, мне однажды нахамили в магазине «Призма». Вот если можно у вас записать это, я бы это отметил. Вот там мне однажды нахамили. вежливые и отзывчивые в перекрестке да там работает сейчас азиатка у нас одна вот она такая очень вежливая вот в магазине ланта хорошие это работает в мини-маркете работают хорошие знакомые это ребята из казахстана вот они да они отзывчие красные белая конечно моя подруга работает да Низкие цены на непродовольственные товары, то есть это те продукты, которые нельзя покушать, да? Да. А, ну, низкие цены, конечно же, в Ленте, в, да, в Ленте. В Гипермаркете или а, в Ленте, в Гипермаркете. А, так, потом низкие цены на непродовольственные в фикс, фикс Прайсе, низкие цены на непродовольственные Uh, где еще низкие цены на непродовольствие в окей в принципе низкие цены да uh, какие еще низкие цены ни на непродовольственные я просто в основном за продуктами хожу то есть это основная статья моих расходов они а продовольственные я не так часто покупаю я чаще по знакомым беру то есть Широкий ассортимент продуктов питания. А, ну, я бы перечислил многие магазины. То есть... А, я бы перечислил, конечно же, ленту. По... А! Ленту гипермаркет я бы перечислил. А, потом... А, широкий ассортимент это, наверное, спар, перекресток, а, пятерочка, а, потом верный. Dixie, fix прайс. Мы же продукты питания перечисляем, да? Да, фикс прайс тоже там довольно широкий. Мне нравится. Семишагов, шагов, семья народная, если я не перечислял. Где еще? Ашан. Конечно, там очень широкий. Я бы все из списка, вот кроме красного и белого, и великолужского мясокомбината, поскольку там довольно узкий ассортимент. А все остальное я бы скопировал просто. Вот если у вас там компьютер, вы можете вот выделить весь текст правой кнопкой там и копировать, и вставить. То есть, и только удалить два магазина. Я бы сказал, это Красное и Белое и этот. Еще маленький ассортимент в Великолужском мясокомбинате. Но там только мясо, потому что. Акции и Выделить магазины, где предлагаются индивидуальные акции и скидки. Очень часто в перекрестке, Вот если вот не выкидывать чеки, а посмотреть, там на них есть бонусы. И вот эти бонусы можно потратить в определенный день. Я люблю вот эту систему. Она дает очень... Магазины. А, кроме перекрестка, еще индивидуальном пятерочка. Пятерочка, да, очень индивидуальный магазин. То есть она мне присылает на телефон смс-ки, и там говорится то, что вот по вашей... Так, индивидуальная, по еще. Ну вот я бы сказал, что красное и белое, поскольку у меня там знакомая работает. Ну вот вы понимаете, да? Там, ну, индивидуальные скидки. Широкий ассортимент продуктов местных производителей. Так, широкий ассортимент продуктов местных производителей я бы, конечно, выделил Великолужский мясокомбинат. То есть, вот это вот прямо самый широкий ассортимент именно местных производителей. Местные производители в мини-маркете. В мини-маркете. Мини-маркет 24 часа. То есть, где еще где широкий ассортимент продуктов местных производителей я бы сказал что в принципе в ленте довольно широкий ассортимент производителей санкт-петербурга или области, поэтому я бы сказал что лента да лента думаю что и супермаркет и гипермаркет Это, конечно же, фикс прайс, лента, hypermarket? лента, гипермаркет. Так, а, еще магазин, все по 37 рублей, вот там тоже широкий ассортимент дешевых товаров. Высокое качество непродовольственных товаров. Но на самом деле, если хочешь высокого качества, то иди не в продуктовые магазины. То есть, в принципе. А могли бы вы здесь продовольственные именно? именно продовольственные. Э, с высоким качеством непродовольственных. Но вот я недавно купил экшен-камеру в ленте. То есть я бы сказал, что у нее высокое качество. Но не, э, гипермаркет. Но также я в ленте покупал столик. И столик оказался низкого качества, то есть 50 на 50, либо высокое, либо низкое. А в фикс-прайсе низкое качество всегда, то есть я знаю, что я покупаю говно, и поэтому нормально. Мне отметить, как никаких, никаких. Скидки по дисконтной карте выше, чем в других магазинах. Это, конечно же, призма. То есть, там без дисконтной карточки делать нечего. И лента. Лента, лента. Там о, очень Все на карточке зависит. Очень важно, чтобы у тебя была карточка. Без карточки туда... <сёк> лента гипермаркет. Но я думаю, что и в супермаркете тоже без карточки делать нечего. Матерь. Потом э скидки по карточке... Еще бы сказал, что, ну, полушка тоже дает хорошую скидку, тоже отнесем ее к этому списку, да. Метра, товары, ко которых, нет в других магазинах. товары которых нет в других магазинах, это Fix Price, Призма, красная и белая. Великолужский мясокомбинат. И а, в магазин все по 37 рублей. Ну и в ленте тоже. лента тоже. А лента гипермаркет или гипермаркет? А, лента гипермаркет. появляются новые товары. А, новые товары где часто появляются? Часто они появляются в ленте, в перекрестке, в пятерочке. Довольно... Это гипермаркет, это гипермаркет. А, лента гипермаркет. В Акее часто появляются новые товары. Фикс-прайсы постоянно новые товары. В Верном, в Магните. В... Все по 37 рублей. В мини-маркете 24 часа. В естном. Сезоне. Перекресток пи... легко, легко найти нужный отдел. Вот есть магазины, которые очень глупо спланированы, а вот есть очень умно. Вот, конечно же, с парой перекресток довольно хорошо спланированы, я бы сказал, легко. Но не каждый перекресток хорошо спланирован. Я вот в последнее время побывал во многих перекрестоках, и вот есть те, которые лучше спланированы, а есть те, которые хуже спланированы. Но тот, который рядом с домом, легко найти. Думаю, да. Еще? А, в ленте легко найти нужный отдел. Или а, лента в гипермаркет. А, в этом. В окее. фикс прайсе. Много акций распродаж товаров со скидками. Это, конечно же, лента. Лента гипермаркет. Лента гипермаркет, но в ленте супермаркет тоже. То есть и тот, и другой. Пятерочка, Дикси, потом еще Спар. Да, бывают акции верный ну фикс прайс не надо сюда вносить фикс прайсы там э, они и так всегда по одной цене поэтому нет а... но ну, это конечно же великолужский мясо комендант то есть вот там вот прям высокое качество там тетка работает да, она да, вот да. если ее попросить даже может нарезать э, хорошо так буженинку то есть да ну, это ж магазин мясо-рыба, то есть, конечно, это Великолужский мясокомбинат. Рыбу я, конечно, не покупаю нигде, но вот мясные изделия в Великолужском мясокомбинате. Высокое качество своих овощей и фруктов? Это сезон, это самое высокое качество. Еще в мини-маркете 24 мне нравится качество. Вот не знаю, отнести ли перекресток, поскольку в перекрестке слишком высокие цены на фрукты. И я поэтому их не покупаю. Но в целом качество высокое. И удобно, на Это, конечно, перекресток с пар. А, что еще, где аккуратно? В сезоне. В мини-маркете 24 часа. верно думаю в Акее можно отнести к этому Но там очень часто все люди которые вот если прийти не в нужные часы то люди все разнесут а если прийти в нужные то там все будет аккуратненько низкие цены на продукты питания низкие цены на продукты питания низкие это нету. лента фикс прайс, лента гипермаркет, фикс прайс, магнит, мини-маркет четыре часа, широкий ассортимент товаров под собственной торговой маркой. Это, конечно же, Ашан. У них собственная торговая марка, у них очень широкий ассортимент. Лента, очень широкий ассортимент товаров под собственной маркой. Лента, гипермаркет. Потом еще ОК. У них тоже есть это свои производства. Да. Перекресток. Перекресток тоже широкий ассортимент. В спаре есть собственные товары, причем они иногда продаются еще и в народной семье. Поэтому спар самое широкое производство, собственно. Нет очередей. Ну, если так считать, то это, конечно же, те же самые магазины, где э, хорошее обслуживание на кассе. Самообслуживание. То есть, ну, я бы сказал, что лучше всего это, когда магазин самообслуживания. Поэтому я выделю здесь ленту. Там никогда нет очередей. Лента гипермаркет. Есть товары для всех членов семьи. А, есть для всех членов а, семьи во всех вышеперечисленных магазинах. Красные. Кроме красной и, и белых. А, в красном и белом нету для всех, это только для меня. О, час разговаривал, Она сейчас перезвонит не волнуйся. Интересно, у нее все такие не один такой. Алло. Алло. Вот. Просто ты со связи. продолжим опрос? Мы просто час разговариваем, там после часа оператор сбрасывает. Угу. Есть товары для всех. Семьи. Какие Есть товары для всех членов семьи. Это лента. Это... Лента «Гипермаркет», потом «Верный», «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка». Для всех членов семьи, я думаю, что во многих магазинах я перечислю самые популярные. «Фикс Прайс», «Спар», «Народная семья», «Азбука вкуса». Реал. Ну, во всех магазинах для всех членов семьи находится. В вот мне пришлось звонить в ОКЕЙ однажды из-за просроченной курицы. И там на самом деле не такое уж и высокое качество обслуживания. То есть я бы сказал... Где высокое качество обслуживания? Вот знаете, когда доходит до колл-центра, скорее, я бы сказал, что будет, скорее всего, низкое качество обслуживания, но не в колл-центре, а уже в самом магазине. То есть они не любят, когда кто-то звонит и жалуется на них. То есть еще где низкое качество обслуживания. Но вот мне пришлось еще однажды же перекрестке позвонить в колл-центр. Там, понимаете, оператор в колл-центре, он э, вежливый, все хорошо, но потом идешь в магазин, чтобы вернуть деньги, а они не возвращают. То есть, э, вот как это Вы как качество обслуживания на информации в колл-центре? Думаю, никакие. Думаю, здесь э, нужно поработать всем. Ой, я... Я знаю цены на большинство продуктов, которые регулярно покупаю. Я очень внимательно к этому отношусь. И слежу за акциями и скидками. Выбираю магазин в зависимости от текущих акций и распродаж. В заключении несколько вопросов о а вас лично для статистики. В каком районе вы живете? Василиостровский. Ну а иногда я езжу еще в Фрунзенский район и еще бываю в, а, а, в Павловском. Пушкинском. Пушкинском. Пушкинском. Скажите, пожалуйста, сколько Ну четыре. А, Ваше семейное положение? Я в гражданском браке. И сколько детей до 18 лет живут вместе с вами в вашей семье? То 18, но вот одному исполнилось 18. А сколько до 18 лет живут? Ни одного. Какой ваш основной род занятий? Мой основной род занятий это видеоблогинг. Можно сказать так. Получаю высшее. А у, у, у меня есть два курса в вуза и колледж. То есть колледж я уже среднее специальное получил. Денег на еду. Второе, достаточно денег на покупку еды, но не хватает на покупку одежды. Третье, хватает денег на покупку еды и одежды. Он такие покупки, как холодильная кардистральная машина, вынуждены откладывать деньги или брать кредит. Четвертое, хватает денег на покупку товара длительного пользования, но не можем себе позволить покупку нового автомобиля. Пятое. Многое может себе позволить, однако, в ближайшее время и условиям накопить достаточно денег для покупки новой квартиры. И шестое, нет никаких финансовых проблем, можем позволить себе купить квартиру или дом. Эх, мечтал бы я ответить на какой-нибудь из последних пунктов, но, к сожалению, я выбираю третье. Скажите, ваш совокупный семейный доход в Думаю, совокупный семейный 45, 60. Это для а, ну вот, вот этот вот телефон. Его нужно продиктовать? Да. Спасибо, что а, Соловьев Антон. Вам спасибо за терпение. До свидания. А призы? Мне что, за это не дадут никаких призов? Я точно не буду знать, что это посылать сразу нафиг.